Если не Драгонлора, то долбанем Медузу Это ВП Медуза в качестве немного поношенной У нас, кстати, есть МК Авой. Это Статрек Керрич. Посмотрите на это Я, Я даже заскриню сейчас Хочется сделать вообще дичь То есть выбрать все скины, которые есть в инвенте И закрафтить реально все самые топовые скины на хеллсторе привет дорогие друзья это человек и мы сегодня вновь на хеллсторе на балансе 44 тысячи долларов на секундочку это два с половиной миллиона рублей ссылочка на хеллстор напомню будет находиться в прикрепленном комментарии там же есть и промик на халяву но самое интересное что за первую регистрацию сайт дает вам два халявных доллара ну типа это примерно 140 рублей с нынешним курсом поэтому можете играть так же, как и я но используя 2 халявных доллара плюс еще мой промик на халявные деньги на балансе 44 тысячи долларов и сегодня мы будем максимально упираться в апгрейд Драгонлоров. Для этого нужно всего лишь что закупить скины, а куплю я сегодня 44, ну где-то 43 даже скина выйдет по 1000 долларов. Из косаря баксов мы будем делать x3, то есть 2900 долларов. Мы уже выбрали скинов, и причем нифига не дешевых 32 скина у нас, из них уже есть медуза, если их не несколько Да, смотри, один лор, бабочка, ночь, вулкан, глок, фейд, <сёк> блин, вот это набор Пиши в комментарии, хотел бы ли ты себе такой инвентарь Ну, а мы начинаем Шанс у нас 32, и поехали, первый апгрейд на ДЛ. Сегодня у нас исключительно апгрейды ДЛ и первый апгрейд, э, понятно куда идет первый апгрейд, в помойку. Собственно, если все получится успешно, то у нас сегодня будет как минимум 30 драгон лоров. Э, хоть ролик и рекламный, но это самый глобальный подобный ролик будет на моем канале, ибо, ну, блин, 30 делов. Кстати, блин, я только сейчас заметил, на хеллсторе ты, если крафтишь драгон лор и он один, на боте там или в закупе, то его больше нет, короче. Типа он за тобой забронирован и все. Ладненько, давай попробуем сделать... Так, драгон лор, ну, Убрать из пула. Попробуем сделать, допустим, медузу. Если не драгонлора, то долбанем медузу. Это в принципе 37 процентов немного больше, чем было на DL, но тем не менее, это ВП Медуза в качестве немного поношенные Так, а два апгрейда зашло, и того у нас драгонлор и АВП Медуза. Блин, люблю я подобные ролики, когда ты делаешь контент, но фактически своими скинами и своими а, средствами не рискуешь. У нас, кстати, есть. Есть МКОВОЙ, а после того, как мы все эти скины перекрафтим, я хочу зайти в режим колесо. И в этот режим я не играл уже, на самом деле, очень давно. Но после того, как мы закрафтим сегодня скинов, хочется поделать просто космические ставки на этот режим и посмотреть, что вообще из этого получится. Так, а нам единственное нужно поставить сортировку по цене. Самое дорогое, что есть сейчас, это Статрек Trek Carriage. Блин, но... Единственный минус, что Три самых дорогих скина Мы уже забрали, то есть Фактически, если сейчас так Дальше будут заходить апгрейды То, ну типа мы все Самые дорогие скины отсюда заберем Вот эту медузу я, пожалуй, ставлю. После этого а, я продам Большинство скинов и закуплю Скины стоимостью в 400 баксов И все скины я хочу залить На режим колесо, потому что Здесь есть такая ставка, как X5 и хочу попробовать долбануть на X5 элементарно 1010 долларов поставить это будет 50к при выигрыше короче ставочки обещают быть интересными но пока что у нас всего лишь плюс 4000 долларов блин вот мне реально нравится снимать подобный контент но это еще Цветочки. Самое интересное, я все-таки повторюсь, будет в режиме колесо. X50, конечно, мы на таких ставках ловить не будем, ибо это нереально. А вот X5 еще половить можно. Слушай, ну скины потихоньку крутятся. Мы с реально уже скрафтили фактически все до... самые дорогие скины, потому что сейчас у нас идет уже 1500, мы делаем в 200. Единственная титановскую наклейку надо убрать, причем это 60... 61% шанс. Так, что-то я процент не могу выговорить, окей. А давай сразу выделим несколько скинов, а если выбрать все самые дорогие скины? Так, подожди, АВП принц надо убрать, вот, 35%. Давай даже попробуем, вот, ну, как-то так. 47%? процентов. Может, в принципе, оно зашло. И вот это вот уже поинтереснее 52 тысячи долларов на балике. Так, ну... Да блин, мы в реально все самые дорогие скины, точнее, заапгрейдили на хеллсторе. И не то, что на хеллсторе, это самые топовые скины, в коем Страйки, просто посмотрите на это я, я, я даже заскриню сейчас так для превьюхи заскринил давай-ка мы сейчас а, выделим половину этих скинов чтобы продать а соответственно чтобы закупить скинов и поставить их на колесо самое интересное конечно здесь я в инвенте оставил заходим на колесо x5 и сейчас нужно будет закупить опять же скинов так магазин ассортировка а по цене максимальная ставка здесь 400 долларов за одну ставочку поэтому Поэтому, на ну, выбираю сейчас скинов до 400 баксов. Вот, ну, наверное, да, на 1013. И погнали. Красного, кстати, давно не было, поэтому фигачим. Так, главное, что да, по ставкам все проходит. Интересно, можно поставить 1000 баксов? Давай проверим. Ну, типа, раньше была ставка, да, 400 долларов. Короче, окей. Поехали. А, Причем, в несколько раз, если ты ставишь, то можно, короче, фигачить больше 400 долларов. Не знаю, тогда для чего сделано это ограничение, но... Смотри, 2000 долларов мы поставили, в принципе, при Вине это будет... 10 тысяч баксов. Главное, чтобы оно залетело 10 тысяч, я забыл напомнить Баксов, которые не выведешь Ну, как бы, но тем не менее, блин, контент Ладно, будем пробовать Все-таки, в любом случае, апгрейды сегодня зашли А основная часть этого ролика Это были апгрейды Это реально было самое интересное Так, у нас остается 7 секунд Но, я думаю, мы еще успеем Да, мы успеем, 2 секунды И ставка у нас, блин, сюда уже не успели 2, почти три тысячи долларов Выигрыш 15 баксов Красного не было, даже давно. То есть, в теории, ну, оно где-то рядом. Оно где-то рядом. Оно реально где-то близко уже. А прикинь, если поставить 3000 долларов на X50, <laughs> это вообще будет дохера. Ну, ладно. А мы фигачим на X5. X50, конечно, поймать возможно, но это что-то невероятное. Поэтому в такие чудеса я не верю и я в это заходить не хочу. А вот X5 у нас залетало, причем максимальный выигрыш как раз здесь и был, по-моему, 1015 баксов. Даже в руне 11 было. 11 мы забирали и хотелось бы все-таки увидеть, еще сегодня вин, потому что, ну, в апгрейдах прям шло неплохо. Но, опять же, в апгрейдах было неплохо. Может, он сейчас нас здесь сольет. Тем не менее, самые топовые скины лежат в инвентаре. Поэтому, поэтому, почему нет? И еще, блин, балик не мой, поэтому гуляем на все. Балик админский. Админов баланс. Короче, поехали. ножички всевозможные фигачим. 3000 баксов. Че из этого выйдет? Нам хоть один выигрыш нужен. Вот реально, хоть один выигрыш. Так, красные опять... Да, блять. Причем, смотри, как это близко. Не знаю почему, вот поделаешь апгрейды и потом вообще не залетает это, это, это колесо. В чем прикол без понятия? Но апгрейды, кроме шуток, здесь заходят офигенно. То есть апгрейды реально идут хорошо. Но, блин, с колесом какая-то дичь. Вообще какая-то дичь, оно у меня уже очень долго не заходит. И прям это вообще не нравится ни копейки. Тем не менее, у нас 2 300 ставка. Че из этого выйдет? Блин, лишь бы оно. Блять. Если бы мы сейчас 300 поставили, это было бы тысяч долларов. Ладно, я в колесо еще больше идти не хочу. Под конец хочется сделать вообще дичь. То есть выбрать все скины, которые есть в инвенте. И закрафтить реально все самые топовые скины на хиллсторе. Это будет... Давай сейчас посмотрим. Но это будет, короче, больше уже 30 скинов. Есть. Это причем даже не 50% шанс еще. Смотри, мы выбрали почти 40 предметов. На стоимость 55 кабаксов. У нас в инвентаре только осталось 30, 32 тысячи. Долларов. Но, фактически, реально, тут уже скины пошли ниже 1000 баксов. Короче, это сделаем в следующем видосе. Блин, мне интересно, хочется выделить прям все скины, даже на 30% попробовать заабгрейдить. Это будет в следующем ролике, ребят. Просто выносим весь хелстор. реально ролик можно назвать, выносим, блин, весь хелстор. Всем огромное спасибо за просмотр, халява и ссылочка на сайт, также с двумя халявными долларами, будет находиться в прикрепе. Спасибо за лайки, за поддержку, это был Человек, до новых встреч, пока.